Живые в помощи боишь в крови Бога небесного творится, Причем Господь, заступник мой сви, прибежище мои, Бог мой, И уповаю на него, я которой избавит от свете облачка, отсюда всей надежды, Вречмя своими свете, и подклею под его надеющимися, а оружием будет тебя истинно, Не боишься страха ночью. О а страни летящего, отвечивать не приходящее, от зрящих и беса полуденного Подет остальные твоя тысяча, и тмадиснут тебе. Тебе же не приближится, Оба чевочка твои склонишь, И в издаянии грешников узышь. Екоб ты, Господи, упование мои, Вы положено семьи бежище твои. Не приедет к Тебе зло и рано в мою Твоему, яко аркену своим заповесну Тебе. Сохраните тебя во всех путей Твоих, на руках тебя, да никогда приткни шагами ногу Твою, на аспида и веселись, а наступиши, и попереши твари зния, яко на мя упава и избави, покои ми, яко познай мои. Возгонет ко мне и услышит его, с ним есть мы скорби, и его, и прослави его на твое дни, и исполни его, и ему ему спасение мое. Слава Отцу и сыну и Сын, и Богу на веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя.